И вопрос на засыпку, тема. А почему только я один готовлюсь? А, а почему того? ты только меня по факту зовешь говоришь, пошли? Ну давай, тема какая? Первый вопрос, Вань. Мы уже готовы? Где твой пиджак? Это самый первый вопрос, который больше всего меня беспокоит. А ч он весь в соплях какой-то, в кабине и ломай. И. Слушай, сколько у нас температура градусов сегодня? На улице? Ну я не могу сказать, что холодно. Слушай, на улице дождь, а у нас. Ну дождь, да. А у нас Бартири... Плюс 17 градусов. В квартире газ. Оп, чуть-чуть на меня. Понял? Плюс 17 а на улице. Серьезно? Дождь? Это да. Да не вред. Плюс 17, хватит девочек разглядывать. Простая человеческая просьба, никогда не говорите в Сочах или в Сочах. Это прям леща хочется выдать, прям сразу же не думаем. это как такой, как шамарнуть. Ну что ты скажешь, я до этого говорил. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайк и колокольчик. И обязательно пишите свои мысли в комментариях, мы это видим, мы это читаем и мы это запоминаем. Что на улице? Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов, Илья Шамша. Друзья, и первый вопрос, приветствую, да, который хотелось бы согласовать. Но у нас сегодня, знаете, будет такая общая тема, то есть она не совсем будет касаться недвижимости, Ну и кстати недвижимости чуть по чуть, да, тоже касается. А что мы тему пирожков разберем? Нет, Вань, Давай, знаешь, какой вот. Даже, знаешь, не вопрос, а утверждение. О. Сочи город для счастливых людей. В чем вот счастье? В чем счастье, друзья? А, вот когда живешь в Сочи, а, ходишь по Сочи, гуляешь, ездишь, ну просто занимаешься обычными а, бытовыми делами. А, начинаешь замечать, вот хочешь не хочешь, а начинаешь замечать, что все люди вокруг тебя улыбаются. Кстати, я тебе знаешь, как скажу? Да. Вот ты, если идешь по дороге, ты у любого местного человека спроси, как дойти, пройти до какого-нибудь адреса, она тебя возьмет С... еще за ручку. Еще за ручку еще и сама до тебя да, да, да, А да. в другом городе только что-нибудь спроси, сразу скажет: нет, это пошел он. Да. А здесь, вот ты только зайдешь в автобус, в общественный транспорт, постоянно все говорят: Здрасте, доброе утро, хорошего дня! Все здороваются! А в случае потому что ну что, у нас солнце, на всех солнце хорошо влияет. Да, друзья, это знаете, когда а, видно, это а, проявляется на контрасте. То есть, когда вы, допустим, а, живете в своем городе, ну, неважно в каком, да даже, блин, в Краснодаре, там, ну, в Краснодаре такого нет. И ты приезжаешь, и на контрасте замечаешь что что в Сочи действительно все люди вокруг тебя улыбаются, и ты улыбаешься. А я тебе даже так скажу, когда люди приезжают со своим менталитетом с разных городов, ну, есть, а, знаешь, злые на жизнь... Есть чем-то недовольны. Поживя немножко в Сочи, месяц-два они меняются. Они начинают со всеми здороваться. Всем желаю доброго утра. Да, если есть... что-нибудь спросить, да, тебе пройти туда, туда, налево, направо, пошли, тебя заведу, отведу и скажу: вот твоя дверь. Да, друзья, и а, все-таки а, в, в большей степени а, здесь люди. Вот максимально культурный, да, то есть здесь а, вообще большое количество разношерстных людей, да, то есть а, и с разных регионов, с разных городов, но в целом а, какое-то мнение о людях здесь, ну, нормальное. Нормально, ты заходишь в магазин, ты заходишь в салон, ты заходишь куда угодно, все тебе улыбаются, да, то есть и какой-то, но ну, нет-нет, да сервис потихонечку появляется. Сервисе а Даже... нет, никакой. Даже не сервис, а знаете, ну вот какое-то нормальное человеческое отношение здесь э, везде присутствует. Понятное mm -hmm. дело, допустим, если вы зайдете там э, на конституции в пятерку в сезон, э, в пятерочку магазина, ну понятно, там, как бы будет какой вы ди <смех> ди балаган там будет, как бы но это понятно. Но в целом, то есть по городу, есть какая-то все-таки культура. Люди нормально друг к другу относятся. Я сам лично э -э, прогуливался напротив фруктов, и мне нужно было пройти дорогу туда к морю нужно было пройти пешком а я всегда обычно, на машине езжу а я честно говоря, не знал как пешком пройти женщина нам подсказала она что не за ручку нас провела там шла женщина, женщина с такой тележечкой вот она чуть то не за ручку нас провела и всю эту дорогу ну, все это время шли с ней общались но то есть в целом как бы такая ситуация плюс-минус по всему городу курорту Слушай, мне вот что нравится, даже едешь просто на автомобиле, тебя каждый пропустит, тебе каждый мигнет, аварийный, каждый просил. Ну, как в других городах, вот если она встала в левый ряд, она не подвинется. Вот все равно я еду в левом ряду и потихоньку. Здесь как бы культура уважения друг к другу есть. И хочу сказать, что прям, ну максимально, и тот, кто к этому не привычен, привыкает и все-таки подстраивается под ритм Сочи. Да, еще, знаете, друзья, есть вот такое ощущение, да, внутреннее ощущение, когда ты живешь и работаешь в Сочи, а, жизнь мимо тебя не проходит, потому что ты всегда находишься в центре событий, всегда крупные мероприятия проходят в Сочи, а, постоянно президентство приезжает, постоянно а, новые люди, то есть какая-то жизнь, причем максимально активная, она именно в Сочи и происходит. И я говорю сейчас не про сезон, то есть это, ну в принципе круглогодично. Я даже так дополню, что Сочи это самый безопасный город страны России, вот самый максимально безопасный. Почему? но ну, у нас город тупиковый у нас граница бежать... бежать некуда бежать некуда у нас одна дорога абсолютно все в камерах машины можно бросить хоть где максимум кто машину может забрать это то только эвакуатор если где-то прям не припарковал не так а так в основном ну здесь уважение друг к другу максимально но и друзья скажу так сочи не склоняется когда я бывает говорю там но ну, о чем-то разговариваю как там у вас в Сочах это прям леща хочется выдать, прям сразу же, не думая, это думая, как, как шамарнуть. Это просто ножом по сердцу, знаешь, вот на живую. Да, друзья, вот знаете, у меня вот такая вот а, простая человеческая просьба. Никогда не говорите в сачах или в Сочах. Сочи а, не склоняется. Когда говоришь в Сочах, первое, что хочется сделать, у, это как, как минимум просто поправить. И так поправить, чтобы второй раз этого человека не слышать. Ну, как максимум дать леща. Я извиняюсь за свои подарки. Да, ну, то есть это, знаете, люди, которые живут в Сочи, работают, ну, неважно, местные, там, двухместные приезжают, да, кто уже обосновался в этом городе, когда мы слышим Соча, ну, давай, ладно, Сочи, Соча, проехали, проехали, Вам даже так вкратце скажу, если ехать просто на автобусном, на общественном транспорте, на автобусе, неважно, где вы стоите, вдоль дороги, не дошли до остановки, только рукой махнули, автобус остановился. Никто и слова не скажет, так, едем до остановки. Да, и да, да, да, но нет, доходите да, только да. до остановки. Но будешь ли стоять до остановки, не дойдешь еще 10 метров, грубо говоря, едет автобус. Махнул рукой, автобус остановился, все, пожалуйста, заходи. Сразу хочу сказать, у нас все водители а -а, в автобусах, они все в белых рубашках. Да, кстати. Красивые, все в белых рубашку так вот ездят. Ну, как минимум, это приятно, да, то есть, как бы, э, может кто-то на это не обращает внимания, но, то есть, как бы, ну, чуть по чуть, как бы, и все равно, э, общее впечатление о городе нормальное. Кстати, насчет автобусов. Я тебе скажу, вот беспредел автобусный, я точно знаю, в городе Краснодаре, просто невозможно да, ездить. да. В Сочи... Все аккуратно, все интеллигентно. Ну, все по своему маршруту, да, катаются. Нормально, адекватные э, водители э, ездят. У нас, кстати, вот, ну, практически в любую точку на автобусе можно доехать. Средняя стоимость, сколько, там, 32 или 35 рублей? О, на автобусе уже тысячу лет не ездил. Да, а ну, там, около 35 рублей, рублей, да. Как бы, и, в принципе, на автобусе, ну, я не могу сказать, что... Некомфортно, нормально, их просто очень много ездит, да, как, ну, нормально, комфортно, э, комфортно, друзья, еще насчет безопасности, э, здесь действительно, да, город тупиковый, бежать некуда, э, и э, хочу напомнить, что въезд на своем автомобиле, он контролируется э, постом э, в магре э, пост, то есть э, Большого Сочи, и там, э, ну, так скажем, идет очень, ну, Высокий, высокий контроль за теми автомобилями, которые въезжают на территорию Сочи. Неважно, опять же, сезон, не сезон. И а, вот этот, а, так скажем, пост еще дает безопасность для нашего, для нашего города. какой то преступности. Нет, и да нет, если, совсем. Нет, да. если накосячил, все, ну как бы... А, еще, видеонаблюдение практически везде. Даже вот, блин, куда-нибудь там учителя поедешь... На наблю... каждом сантиметре. На каждом сантиметре. Камеры везде стоят, просто весь город за кольцом в камерах, что бы ни произошло, всегда ты э, под наблюдением, как бы. Ну, это все-таки... Ну, я тебе так скажу вкратце, в Сочи максимально безопасно Прав, проживать, да. ездить на автомобиле, куда-то выходить. Понятно? В каждом городе, в каждой стране, ну, дураки всегда найдутся. Но в Сочи их вообще очень-очень минимальное количество. И то это, знаешь, какие-нибудь заезжие-приезжие, которые только вчера приехали, завтра попался. Ну, вот так вот. Но это ну, крайний Они, в принципе, да, находятся в каждом э, клочке нашего, нашей страны, как бы. ну, не без них. Ладно. Э, друзья, да. еще хочется, знаете, о чем поговорить? Новый район. Блин, у нас растет в Сочи новый район. Это жилой комплекс а, Сочи-парк и кислород. Вы все прекрасно знаете, мы уже ну, тысячи раз об этом говорили. Но мы сейчас не будем рассматривать этот комплекс с точки зрения там, жизни, сдачи там, или инвестиций. Посмотрим немножечко другим взглядом. Новый район. Иван, что там было полтора года назад? Вот расскажи. Тут расскажи. А ты не него а, а, а можно сказать, что там ничего не было? Друзья, вот знаете как? Бытка... А, а, ну, опять же, насчет пытки. Многие скажут, да блин, там на горе, там, ничего, там, гора, и, там ничего не могу, грязь, да. слякать. все. Вот смотрите, сама пытка то есть южный склон а, вверх, пытки это а, заселенный район, уже обжитый, там очень много старого фонда, вот этих пятиэтажек, там нормальные, адекватные а, местные, коренные жители, да, а, как ни крути, Бытху любят. Спросят, за что любят, я не знаю, ну просто любят и все. Нормальный район, я к нему спокойно отношусь. Но многие, знаешь, как говорят, вот как можно ездить, э, у вас узкие улочки, дорожки. Но у нас по всему Сочи узкие дорожки. Куда не заедет, везде вот, ну и все ну, это, Да, да, кстати, опять же, горки при горке, друзья, это нормы нашего э, города Сочи. Но мы же не, за... не жалуем, что у нас такой климат, там море, да. а Во всех, ну, в основном части, да, курортных городах есть неровность. это нормально. Это нормально. Просто есть города, которые находятся просто на равнине, а у нас город находится именно на гористой местности. Если пожить в Сочи буквально там э, месяц, два, три, полгода, год, да вы даже этих э, горок-пригоров даже замечать не будете. Многие, большинство из вас, нет, я хочу поближе к морю, где-нибудь на равнине. Но это вам только максимум, наверное, в Дагамыз. Больше я не знаю, куда ехать. Нет, если по нормальному, адекватному ценнику, в Дагамыз. Даган, На Мамайку вниз э -э, В Золотой Треугольник И в Адлер Америкин Если взять новый район, который сейчас э -э, Расстраивается Я вот честно скажу, я себе сам хочу Сейчас приобрести квартиру в, э -э, в Сочи парке Но почему? комплексы Ну, ну, ну почему? давай так, ну, почему, почему? Давай так. Вот Ты знаешь, блин, вот все тысячи процентов то ладно, пусть 100% сто процентов недвижимости, ты знаешь вот здесь, но ну, каждый говорит как качок в земле, почему Сочи Парк? Но давай так, новый район, новый комплекс, абсолютно новость с нуля. Вся максимальная инфраструктура. Школы, садики, больницы, магазины. Э, там коммерция уже зашла. Коммерция шла, очень да, много. Да, да, коммерция? Э, у нас в Сочи проблема с парковками. Там проблемы с парковками не будет. Там есть паркинг. Но максимально новый район. Вот он новый и он красивый. Так. Все э, придомовая территория. Озеленение. Э, знаешь, ну не натыкано вот эти дома, где дом с домом вот так вот стоят и все окна в окна смотрят. То есть полноценное расстояние между домами, есть где выйти с коляской погулять, есть куда сходить, мне очень нравится транспортная развязка, то есть удобно, я никогда да, там удобно. не буду стоять в пробке, я могу выехать, свернуть там на дублер, на транспортную, на развязку, на курортный проспект, да, да хоть куда, ну вот куда мне нужно поехать, я с этого комплекса, с этого района могу максимально выехать, вот в любую точку, нужен общественный транспорт, сел на конечную остановку, автобус уходит, вот все есть, самый да? лучший комплекс, и ты знаешь, ну, наверное, это показатель для всех застройщиков, что у нас в городе Сочи есть вот такой э, застройщик, который входит в топ-10 да, застройщиков всей России. Он строит максимально быстро, э, опережает сроки, темпы строительства, ну и тем самым, по крайней мере, издает, ну, блин, ну ты смотришь на эту красоту, ну мне там хочется жить. Я комплексов видел, знаю комплексы все, в Сочи парке хочу жить, вот максимально хочу жить. Да, друзья, там знаете как, э, ну опять же там вот даже про то же Сочи парк, постоянно спрашивают, где море, как дойти до моря, что там рядом, что там не рядом. Друзья, это новый район э, в городе Сочи, и понимаете, это не просто новый дом вырос там, или комплекс там, или там несколько, там две, там три свечки поднялись, это немножечко не так выглядит, то есть это абсолютно новый район, ты едешь, да, то есть ты едешь на машине, там улица Ясногорская, да, улица Ясногорская. Едешь, да, здесь новостройка, там новостройка, каких-то непонятных самостроев, здесь, э, ну, в этом тачке их особо и нет. Что, э, что касается до моря дойти, ну, дошел ты до моря, а что там, там пляжи Камелия какие Но там. Но я на в центре, в да. центральном районе Сочи не купать. У нас все местные куда да. ездят, это или Адлер, в Меретинку или Дагомыз? Да, друзья, кстати, вот знаете, вот ну, по-честному сказать, бесящий вопрос, где море? Море у нас, а мы уже с вами... Море везде. В город, море везде. у нас везде. А если вы там живете в Устом на Бытке, в Сочи парке, да неважно где, да блин, хоть, хоть в центре, вы все равно на море купаться не будете, да, то есть если вы а, живете здесь, вы однозначно будете ездить а, в Дагомыз. А, как минимум это мамайка и меритинка но как максимум это просто но ну, Абхазии так ну, выходные сгонять но это как максимум да друзья у нас а, да понятно там есть Обустроены пляжи э, по всей полосе, да, то есть береговой. А пляжи платные, бесплатные. Но у нас а все местные, у нас нет-нет, ездят потихонечку а, в Дагомыс. И поэтому, когда вы спрашиваете, где море, ну вот море, ну и дальше что? Ты живешь здесь или ты сдаешь в аренду. Опять же, друзья, напоминаю, когда вы сдаете в аренду, вы не сдаете, То есть у вас основная часть, э, ну, ваших, так скажем, целевых э, арендаторов, да, это, ну, такие же люди... Как и вы, да, то есть те, которые живут именно в Сочи, приехали не только покупаться, а заниматься своими делами, работают. То есть здесь не надо ориентироваться на удаленность к морю. И опять же, здесь а, практически с любой локации 15, ну хрен с ну 20 минут. Можно проехать насквозь вообще весь город Сочи. Весь город Сочи. Люди некоторые в всех больших городах до работы добираются от района до района там, часами. Но у нас проехать Сочи насквозь, ну 15-20 минут. Я живу сам лично на горе, мне спуститься до моря. Да ты живешь вообще? Ну 10-15 минут. Ну 15 минут. Но взять любой, абсолютно любой комплекс. Ну, 10-15 минут, я у моря. Да. Сел на транспорт, поехал. Сел на машину еще удобнее, поехал по любой развязке, куда хочешь. Да, вы живете за 3000 километров. И добираетесь да, до моря. На машине едете со всей семьей, там, целую неделю, в сезон, в жару. А потом еще звоните, когда приехали с отпуска, спрашиваете, а сколько дойти до моря? И где море? Вы 3000 километров прохерачили на, своем, на своей машине. Она два раза сломалась и еще заправились там несколько... Но, раз. но при этом хочу сказать, что с каждым годом все больше и больше людей переезжают в Сочи. Есть, Даже да, врачи советуют, что нужен именно вот такой климат для людей, у кого болят суставы, у кого болит, допустим, там, голова, ну еще какие-то там, знаешь, проблемы с, с организмом, ну, у каждого с давлением, с, с давлением а... да. Есть же там гипертоники. Да я по себе могу сказать, да, у меня, там, у меня тоже есть некоторые сложности да, с давлением, и в центральной классе России, ну, в частности в Туле, да, ну, я себя хреново чувствовал, особенно в меж, межсезонье, ну чувствуешь себя не особо. Переехал в Сочи и просто вот так вот шип, как, ну как рукой снял, как бабушка отшиптала. Как бабушка отшиптала. Да. Зато знаешь, когда утром просыпаешься, вот у меня за окном петухи кукарикуют, птички чирикают. Я просыпаюсь с кайфом, особенно если мне солнце светит через окно, да там. Ну я сам просыпаюсь да, с различным настроением. Я не по будильнику просыпаюсь. Проснулся и прям я выспался. Да, друзья, здесь действительно высыпаешься за Ну, как бы ну, за короткий период высыпаешься, это действительно есть. Еще что хочу сказать: здесь, в Сочи, относительно всей России, здесь. Темнеет раньше и светлеет здесь тоже раньше. То есть, когда вы утром просыпаетесь на работу там, или по своим делам, да, да во всей России еще темно, темно, у нас светло. То есть, ну ты просыпаешься там. Я лично просыпаюсь в 7 каждый день даже в выходной, я только глаза открываю и все, уже светло на улице, как бы, ну уже зима, ладно, и то есть ты как бы идешь на работу скайпом, ты живешь здесь скайпом, ты как бы, блин, делаешь людям добро, не знаю, тоже скайпом, то есть пользуешься. Знаешь, я тебе даже приведу такой свой небольшой пример, вот я всегда, когда выезжаю в Краснодар, редко туда езжу, могу просто съездить, погулять, отдохнуть, развеять обстановку. Вот меня максимум на день хватает, мне нужно обратно срочно, я прям задыхаюсь. Все хочу... мне там я начинаю с ума сходить. Я хочу просто обратно в Сочи, в Сочи заезжать как рыба в воде. Да, Краснодар у нас тоже южный город, друзья. Ну когда вот просто приезжаешь в Краснодар, неважно там на ласточке приехал или на машине. Ты чувствуешь, что, блин, не то, пальто И, а, ну, это ощущает тот человек, который постоянно живет в Сочи, то он привык к Сочи, да, к климату, к зимне. А вот, кстати, сейчас плюс 5 в Краснодаре. Ты знал об этом? В Краснодаре плюс 5. А ты посмотри зимой, Краснодар снегом завалит. А в Сочи у нас он. И э, там в да, очень э, сильно ощущается температура, то есть где-то ноль, 0, 0 плюс два. Там в Краснодаре прям чрезвычайно. Там равнина, Там ветра. Да такая же история и дилижаки и в Анапе. нас внизу. просто да, на в российском вообще молчало. Да там. там Нордост. Да. нас просто понимаешь, э, вот этот весь климат удерживает горы, Кавказский хребет, потому что здесь, ну здесь вообще совсем своя вот эта атмосфера. Друзья, я также знаю, что вот вы сидите и из года в год мечтаете раз в месяц, там, раз в месяц, раз в год, или два раз в год приезжаете в Сочи, возвращаете к себе, и один хрен мечтаете, думаете, смотрите, ролики на, смотрите, других смотрите, ролики просто Сочи, там, недвижимость, смотрите, смотрите а сдвинуться с мертвой точки у вас, ну, не получается. Я знаю очень много таких покупателей, потому что они звонят, когда да, да, да, все, там узнали, да, все, и потом звонишь, там через полгода, да не, еще не купил там, что-то думаю. Да чего думать, друзья, посмотрите, как время быстро идет, посмотрите, как все быстро меняется. Время проходит, никаких изменений не произошло. Однозначно, когда вы попадаете в Сочи, начинаете, вы начинаете здесь полноценно жить, неважно, чем вы занимаетесь. Вы здесь начинаете полноценно жить, и опять же, неважно, в каком вы возрасте. Ну, правильно я говорю? Правильно. Кстати, по поводу возраста, друзья, здесь, блин, вы поживете подольше. Вот Потому тоже... что я знаю да, больше Да, всего... подольше поживете. Я вот прям знаю такие примеры, когда люди переезжали сюда, знаешь, там, на костылях, на палочках ходили. Есть и такое. Здесь через полгода палку выкинул, забыл, Побежал по Что эта палка вообще когда-то ей в жизни помогала. И без палки ходит везде. Я знаю такие примеры. Еще хочу, знаешь, так сказать, вот все те, кто приобрели в свое время недвижимость в Сочи, пусть квартира там для отдыха, какая-то есть недвижимость, как можно чаще стараются туда пережить. Да. Это единственный город, где не бывает зимы. У нас зимы не бывает вообще. У нас нет зимней резины на машине. Можно, нас... можно перебью? Едем по с покупателями. Она спрашивает, а если, здесь будет гололед, как вот ехать? Гололед. Как здесь ехать, Друзья, я понимаю, что ну, мы все привыкли э, к зиме, да, у нас зима начинается там да, где-то уже середина, наверное, ноября. На а но уже снегом завалило да потому что Да, снегом завалило, друзья, ну здесь, здесь жизнь другая, то есть пока вы там шапку примеряете, мы футболки меняем, ну я извиняюсь, да, как бы на такие слова, да, но действительно это так и есть, у нас зимней резины нет, у нас люди здесь, блин, они здесь реально живут и все стремятся. Ну, да, слушай, ну у меня шапки нет, зимних вещей нет, зимней обуви нет, э, валенки постоянно а вот не меняются. На, обувь с сам <laughs> где-то промокла, ее потом... нужно. Порштайники. Ой, не-не-не. Но про сибиряков вообще молчим, да, там как понятно, что север. А, друзья, вот, вот вы сейчас нас смотрите... Загляните к себе в окно, посмотрите, что там происходит. Серость, грязь, Сер и серость грязь. И когда она началась? Она началась уже с конца сентября, ну пусть там середина октября. То есть, у нас даже вы знаете, вот это, в центральной России вот это а, бабье лето, да, там осень красивая. Ну сколько она? 2-3 недели. Все остальное все в грязь, уходит в лужи, в дожди. А, посмотрите на машины, какие грязные. Друзья, все-таки а, цените свою жизнь, свое время. А, не забывайте, пока вы шапку меняете, мы здесь а, живем в лете кругло извиняюсь, годично поэтому а, если есть мысли, звоните, пишите мы всегда, то есть мы знаете как, знаете, как чаще всего бываем просто ну, проводниками а, в мы, мы ваши проводники, чтобы осуществить вашу мечту, если у вас просто даже есть какая-то мысль, идея, мечта но ну, мы максимально вам поможем мы найдем лучший вариант, одобрим ипотеку, ну рассмотрим весь рынок города Сочи, найдем иголку в стоге сена, что у нас? Ну у а нас то... недвижимость, есть квартиры с ремонтом, можно начиная от 5 миллионов рассматривать с ремонтом, пусть это будет площадь маленькая, но это с ремонтом, но это недвижимость Сочи. Есть у нас что рассмотреть. И знаешь, как многие, я хочу первый белье. Ну, конечно, если астрономические запросы, я хочу за 10 миллионов 80 квадратов с евроремонтом, евро ну, извините меня, у нас нет таких цен, как в вашем городе. Может быть, в вашем городе там, за 6 миллионов можно купить 100 квадратов, но в Сочи, как бы, Сочи это совсем другой да, город. Хочется сказать, да, друзья, когда вы только начинаете смотреть для себя, мы вам подбираем площадь да, но максимально оптимально там, в рамках вашего бюджета и когда вы говорите, слушай, а у меня санузел в два раза больше, чем ты мне квартиру предлагаешь за неадекватную, за неадекватную стоимость в Сочи. Друзья, я вам так могу сказать вот по себе, да я лучше буду на 20 метрах в Сочи жить, чем в 100 под Тулой. Однозначно. Однозначно. Да. Вот эти 100 метров они нахер не нужны, потому что там... Никакого смысла а, в этом здравого нет. Здесь пусть, ну маленькая площадь, как говорится, в тесноте, да не в обиде. И у нас еще, знаете, что хочу напомнить, у нас а, в квартирах мало кто м -м, тусуется, живет. Ну когда живут, ночуют, у нас вся жизнь здесь на улице. И не важно, это сезон или не сезон, у нас сейчас как лыжка начинается. Да, у нас люди, по сути, приезжают а, в дом только ночевать. Понятно, что и у вас там, в принципе, так же, но... Uh, у нас и зимой также есть чем заняться, ну, у нас понимаете. постоянно жизнь, жизнь проходит именно на улице. Ну, здесь знаешь как, вот здесь у нас круглогодичный сезон, у нас есть летний сезон, зимний сезон. А, а осень? А, а знаешь, в я... межсезонье осень? Мне осень, как же мне нравится осень, вот Но... такая красота просто Но... безумная. Я понял, вот смотри, на дворе у нас месяц декабрь, а, хорошо, у нас еще в горах снег где-то только верхушки покрыл. Сейчас выпадет снег, начнется горнолыжка, горнолыжный сезон. Что у нас? Давай рассмотрим, допустим, январь, февраль. А, в январе у нас температура в среднем будет плюс 15 градусов. Нет. В январе? 12. Ну, хорошо. Ну, там, 2, 12, да, по Но 12, 12, 12, 12, 15, да, да, 12 15, 15, вот в этом промежутке у нас будет Иногда 7. Это, это случай, крайний это? крайний случай. Да, у нас а, в феврале еще возможно, ну, что... А, может быть чуть-чуть снег выпадет, но это в рамках полудня, то есть это с утра и до обеда. На два часа, и все расставило. Три часа, да, все это тает. Но я просто не договорил своему слю. Вот я проживаю в Сочи, захотел я увидеть этого снега, покупаться, где снег чистый, белый по пояс. Сел на ласточку на машину, час езды, я в горах. Я целый день накупался в этом снегу, приехал весь мокрый от снега домой и опять попал в лето. Хоть один город назовите, где у нас есть, э, можно попасть в один день, и в зиму, и в лето. Из лета уехать в зиму, и вернуться вечером обратно в лето. Да, да, да. и действительно, есть люди, которые скучают по снегу, поднялся в горы, Друзья, хочу обратить внимание, с белым снегом. С белым. Не с желтым, не с желтым, <с <с <с не, <с с колечным, с черным, не с черным. Серым. Белый, кристальный, красивый снег. В горах все. Ну, я не знаю, как это просто. Ну, это не описать словами. Это просто безумно красиво. Друзья, и, а, ну, здесь-то как бы нормально жить. Я знаю, что многие а, говорят, да что там в вашем Сочи, деревня там у меня в Москве, там Кремль, там 10 минуток. Друзья, но мы никогда не сравниваем Сочи с столицей с крупными областными городами мы сочи всегда сравним только с другими курортными городами в рамках россии и иногда не только россия у нас понимаешь у нас это сочи это город-курорт у нас нет промышленности у нас нет вот этих загазованных заводов, газов заводов. у нас нет заводов у нас нет этих кочегара у нас если машину ты раз помыл вот летом ну, месяц-два это... можно ее не мыть вообще. Дождь прошел, само все смыло, машина идеально чистая. Она не пылится, не грязнится. Дороги идеально ровные, чистые. Ну, я не знаю, у нас вот слякоти, грязи вот этой в Сочи нет, от слова совсем. Но у нас листва упало, опала листва. Пошли дворники все, они все забрали. Они вот это постоянно ну, сдувают вот это, я не знаю, как называется. Они сдувают, подметают, даже вот листья, они особо здесь и не появятся. Грязи нет, за чистотой максимально следят. И хочу сказать... Сочи очень больше и больше и больше преображается. Сколько у нас комплексов, которые доводятся до ума? Комплекс старого фонда, зашел застройщик, навел полностью марафет, навел фасад, благоустройство. Давай сильный возьмем, возьмем на этот... Не, а что ну, по новым комплексам ходить? Друзья, у нас даже старый фонд, это вот ну, вот эти... А... Хрущевки. Хрущевки. Блин, они стоят, просто их взяли, покрасили, они... Как бы, да, они остались теми же самыми хрущевками, там как бы ничего столько не произошло. Но визуально они смотрятся приятнее, эстетичнее. И практичнее. И практичнее. Друзья, вот знаете, почему, собственно, мы выпустили этот ролик? Мы действительно искренне любим город Сочи. Я мы настоятельно вам рекомендуем, да, то есть понять вообще этот город. И его не поймешь когда ты приехал на 10-14 дней э, в летний период, ты приехал там и уехал, и обратно улетел, это, ну, это сложно понять. Это начинаешь понимать, когда ты здесь в круг живешь, но в круг это имеется, имеется в виду э, год, когда ты и летом, и зимой, и весной, и осенью, да, и ты ощущаешь э, всего, как правильно сказать-то, все прелести. Начинаешь знаешь, ценить и любить, да. Знаешь, зато как интересно, напротив ЖД вокзала у нас, где ЦУМ стоит, у, у нас стоят, Пальмы, пальмы, пальмы, Но зелень, и жили, и жили, зелень, и, и поставили посередине йогу. Ну вот что-что, ну как бы сейчас же э, накануне, там впереди предверие Нового года, да, то есть везде сейчас у нас по всей России снег, неважно какой, желтый, серый, коричневый, елки, все наряжено. У нас тоже наряжают, у нас тоже все в лампочках мигает, Ну все в зелени. Да, да, друзья мои, единственный минус, но ну, лично для себя я отметил, я не воспринимаю Новый год в Сочи. Он в Поляне, да, в Сочи в самом нет, я этого просто, я человек из центральной России, я этого не воспринимаю. И когда я вижу очень красивую елку, или елки, которые ставят там от такого центра, Возле отелей, там, домов э, на площади стоит, я ее просто не воспринимаю, хотя она, а крас... те... она красивая. Она красивая, она просто э, среди пальм и зелени сливается, ну как бы, ну елка-елка когда, да, когда мы видим здесь Дед, Дед Мороз со Снегурочкой, ну <свят> честно говоря, <свят> ну так себе история. Ну, ну так да. себе история, да. Но от этого никуда не деться, мы все ожидаем, все в преддверии Нового года. Uh, у нас же на Новый год будет очень интересное мероприятие. Да, да друзья, мы однозначно с вами разыграем uh, подарки именно вам, нашим телезрителям. То есть, ваша задача всего лишь, ну, всего лишь следить за новостями. И мы uh, выберем список да, наших подписчиков. Uh, все это разыграем, все это будет в прямом эфире. Да, достанем и... Ну, трем счастливчикам мы, мы либо лично вручим, либо с деком отправим. Ну, то есть, в любом случае, вы у нас будете с подарками на Ну да, Новый это год. будет в виде какого-то барабана, все будет в режиме, даже будем не просто запись делать, а в режиме, наверное, прямого эфира. Нет, только прямого эфира, рандомно, чтобы видели, чтобы все-все, назовем определенное число, определенное время, чтобы все собрались и смотрели, ну, кто-то кому-то повезет. Блин, призы достойны будут, три приза будет, но ну, прям достойны. с руководством согласовали и... Ну, ну по-моему, надо будет да. сделать один, утешительный приз, там, кружку, ручку, блокно <с> и, и магнитик в вот, Сочи 2023. Блин, <с> ну, друзья мои, у нас сегодня ролик был общий про Сочи, мы сегодня недвижки особо не касались, мы любим этот город и хотим, чтобы и вы также его любили, да? У кого есть намеренность что переехать или как-то поучаствовать в жизни нашего города, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, всегда побольше пишите комментарии. Если вы хотите, чтобы мы разобрали какую-то тему более, так скажем, даже какие-нибудь, я не знаю, кривые объекты. Друзья, вот мы сейчас куда-то сняли. Флору Литни Сентропей, сейчас ролик выйдет. Или уже, ну, наверное, сейчас выйдет. Да. Мы сказали свое личное мнение. Вот я просто ну, терпеть не могу этот а, ни район, ни эти... Ну, слушай, я в эту КПД езжу. Там может быть трасса Да, то есть как мы не всегда нахваливаем объекты. Да, есть объекты, которые они ну, действительно не, не достойны ни вашего внимания, ни, ни нашего. Но мы всегда как бы ну, нормально ко всему относимся и говорим все как есть. Друзья. С наступающим вас праздниками? С наступающим, да. Ставьте, да, пожалуйста, вот да, такие лайки, да, побольше лайков. Комментируйте, да. максимально побольше комментируйте. Любые комментарии приветствуются. ну будем наверное, в вам ле летний привет, э, вашу зиму. Да, да, летний. да, да. Большой-большой да. летний пламенный привет, да. А, ну, у нас сейчас начинается сезон дождей. Знаешь, это просто, когда по всей России... Я идет что уже закончить? Давай еще. Когда по всей России идет дождь, ой, дождь, снег. То в Сочи идет дождь. Ну давай, наверное, сворачиваем лавочку, давай закругляться.